Всем привет! Чем дальше, тем хуже. Относится ли это утверждение к более свежим BMW с большими пробегами? Как ведут себя эти машины при изнурительной эксплуатации? Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сейчас мы сделаем подробнейший обзор BMW X5 второго поколения. В свое время BMW X5 второго поколения удивил. Он стал значительно тяжелее и крупнее и даже обзавелся семиместной версией. Но это не сделало из этого автомобиля сарай на колесах. Этот бегемот очень хорошо рулится и едет, особенно если оснащен адаптивной подвеской. И да, у него появился еще более близкий, чем X3 брат BMW X6. Этот кроссовер для тех, кто любит ездить быстро, но не любит сидеть близко к асфальту. Итак, в наших обзорах нет ни воды, ни прочих глупостей. Переходим к фактам о слабостях BMW X5 и X6. BMW X5 отлично покрашен и хорошо защищен от коррозии. Ржавчина на кузовных элементах – это, скорее всего, редкость, вызванная эксплуатации в суровых условиях, ну, в плане регионов. И про кузовной ремонт забывать не стоит, а вот ржавчину на крыльях передних не ищите они пластиковые. Кстати, у крыльев сложная форма, они обнимают передние фары и служат носителями для противотумана. С годами эксплуатации на молдингах дверей, то есть на вот этих вот вертикальных планках рядом со стеклами, пробиваются жуки. Они пробиваются из-под декоративного покрытия и могут привести к откалыванию целых фрагментов. Дело в том, что вот эти планки существуют только в оригинале. Они бывают Глянцевыми черными, как в нашем случае, и глянцевыми матовыми. Цена 140-240 долларов. Со временем мутнеет или теряет внешний вид молдинг, который сверху обрамляет всю линию боковых окон. Этот молдинг бывает в черном исполнении, бывает в алюминиевом. Его лучший, когда он потерял вид, поменять на БУ в хорошем состоянии, либо же на новый. Стекла передних фар на этих машинах очень рано начали покрываться сетью из микротрещин, растущих из нижнего края фары. И самое интересное, что количество трещин непропорционально возрасту и пробегу автомобиля. Говорят, что была большая партия бракованных фар на дорестайлинговых автомобилях. В ряде случаев трещины становились настолько заметными и глубокими, что в корпусы фар попадала вода, и такая проблема лечится переклейкой стекол. Но, как вы понимаете, в широкой продаже стекол оригинальных нет. Приходится искать заменители из Китая. Кстати, на BMW X5 E70 можно без труда установить морду от BMW X6 E71. Фары, бамперы, крылья взаимозаменяемы. В секции задних фонарей, которые встроены в крышку багажника, буквально лопаются по швам. И быстро набирают воду во время мойки, либо же во время дождя. Еще и уплотнители под ними быстро стареют. Но это скорее касается BMW X5 второго поколения до рестайлингового. Из-за воды и грязи фонари мутнеют и даже перестают работать. А если... Фонарях произошло короткое замыкание, то блок управления светом отключит их и запишет соответствующую ошибку. BMW X5 второго поколения не страдает от поломок механизмов дверных ручек, как и его предшественник, но бывает, что выскакивает трос, который соединен с внутренними рычажками отпирания двери. А в машинах, оснащенных бесключевым доступом, иногда пропадает эта функция, и тогда приходится отпирать автомобиль с брелка и вставлять ключ в замок. Зажигание. В таком случае за ночь может разрядиться аккумуляторная батарея, потому что в ручке будет короткое замыкание, и по этой же причине может выйти из строя предохранитель этой системы. Вот замена его, то есть предохранителя, поможет ненадолго, потому что ручка с коротким замыканием будет нагреваться и даже оплавляться. Да, были и такие случаи. Причем оплавляется не пластик ручки, а изоляция, в которую погружена ее электрика. Такую ручку практически невозможно восстановить, поэтому придется искать БУ и желательно в цвет автомобиля. Салон BMW X5 второго поколения сделан хорошо, и его состояние реально характеризует пробег автомобиля и аккуратность эксплуатации. В первую очередь на дорестайлинговых машинах облазит резиновое покрытие, которое нанесено на множество клавиш, включая пульт стеклоподъемников. Надписи на подрулевых рычажках и на кнопке старте двигателя стираются, а также теряют нарядный вид декоративные деревянные вставки из-за трещин в лаковом слое. В нашем случае исполнение алюминиевое, поэтому… Все красиво и хорошо. Если перестали работать с кнопки на руле, то значит на замену просится шлейф рулевого колеса или же на его перепайку. А вот камера заднего вида может выйти из строя из-за попадания в ее корпус влаги. И по этой же причине могут выйти из строя камеры в боковых зеркалах. Но в нашей комплектации камер нет, значит и ломаться нечему. А если ваш автомобиль оснащен панорамным люком, то... Закройте его и больше никогда не открывайте уж очень хлипкие у него направляющие. А ремонт с установкой ремкомплекта потребует немало усилий со снятием потолка. И да, его дренажи нужно обязательно чистить. Электроника BMW X5 второго поколения не глючная, но все может испортить подсевший аккумулятор. Если будете устанавливать новый, то обязательно пропишите его. Просадки напряжения в бортовой сети приведут к выходу из строя блока управления светом фар и некоторые электроники в салоне. Находится он вот здесь, вот внизу передней левой стойки и называется FRM3. Если прошивка слетела, то тогда x 5 второго поколения включит ближний свет фар и габариты, но никакие другие световые приборы и подсветка в салоне работать не будут, и даже электростеклоподъемники отключатся. В этом случае придется ехать к специалистам и перепрошивать блок FRM3. В процессе перепрошивки и перезагрузки блока может выясниться, что блок не подает признаков жизни. У него слабая флеш-память, которая умирает. Кстати, БУ-блоки FRM3 стоят недорого. Обязательно позвоните в АвтоСтронг, а устанавливать и перепрошивать его правильной прошивкой нужно только у специалистов по BMW. Более поздние BMW X5 второго поколения оснащены электронным селектором АКПП. Иногда его приходится менять, но, к счастью, он не выходит из строя. Сначала появляются скрипы при переключении, а затем он автоматически не отщелкивается с положения MS в драйв. Кстати, чтобы для сервисных задач перевести трансмиссию. В нейтраль понадобится специальный Т-образный ключ, который находится в подполье багажника. Для этого надо поместить его в квадратное отверстие, которое находится в левом подстаканнике и провернуть. Этим же ключом можно снять BMW X5 второго поколения с ручника. Стояночный механизм оснащен сервоприводами, которые безнадежно умирают. И если ручник не отпускает задние колодки, то тогда можно воспользоваться этим ключом. Разъем для снятия стояночного тормоза находится в. Вот здесь. Кстати, BMW X5 E70 в отличие от BMW X6 E71 оснащен омывателем заднего стекла. Так вот, трубка к омывателю проложена под обшивкой пола. Естественно, со временем она трескается, и жидкость с самотеком попадает в пороги, затапливая проводку и затапливая некоторые блоки управления. Из-за копеечные трубки приходится поднимать пол салона и сушить его. Естественно лучше менять эту трубку превентивно. И если вы каким-то случайным образом заметили, что за ночь уровень омывающей жидкости серьезно снизился, то надо в первую очередь заглушить подачу, к омывателю заднего стекла. Вообще проблемы с трубкой возникают из-за замерзания в ней дешевой омывайки. По этой же причине в открытом положении замерзают омыватели передних фар. Для замены подойдет любая силиконовая трубка практически длиной 6,5 метров. Умельцы сообразили, что для этой замены отлично подойдут трубки для Toyota. Вот номера, а также обратный клапан. Трубку можно положить по короткому пути вдоль правого порога. Если вода появилась в правой нише за крышкой багажника и намочила блок управления крышкой багажника, то тогда надо искать брешь вот в этой гофре. Еще вода в салоне. А точнее, на порогах, а затем и на ковриках появляется из-за отклеивания гидроизоляции двери. Дело в том, что она отклеивается после ремонта двери, либо же после установки дополнительной шумоизоляции. Отклеивается, потому что была хреново приклеена. А сейчас поговорим о двигателях. Начнем с дизельных. Самый разумный и классный выбор – это рядная шестерка BMW X5 второго поколения дорестайлинговой, до нашего. Двигатель M57 у него чугунный блок цилиндров, цепь ГРМ находятся спереди служит он до 500 тысяч километров выдает мощность от 235 до 286 у нас же здесь версия 35d выдает мощность 269 лошадиных сил самая мощная версия оснащена двойным надувом Цилиндропоршневая группа коленвал и топливная система у нее свои двигатель m 57 на x5 второго поколения лишился всех недостатков выпускной коллектор не лопается впускной коллектор не быстро зарастает нагаром турбины, надежные и выхревые заслонки не дурят голову. Единственное, что на битурбированном моторе возникают проблемы по вакуумным трубкам и актуаторам, которые приводят перепускную заслонку на большой турбине и отсекают поток воздуха на малую турбину. Также могут лопнуть патрубки до и после интеркулера появится течь по их штуцерам. Но это все недорогие мелочи. Можно добавить, что упиленные двигатели М57 могут огорчить по части давления масла и его подачи к маслофорсункам охлаждения поршней. Дело в том, что перегретые поршни моментально приводят к задирам и заклиниванию. И Если владелец очень сильно экономит на моторном масле, Коренные вкладыши изнашиваются. Ну а для устойчивой работы этого двигателя подойдет всесезонное моторное масло Onzoil Ideal 5V40, которое обеспечивает надежную защиту двигателя от износа коррозии и высокотемпературных отложений при жестких условиях эксплуатации. Onzoil ⁇ честная цена за качество. Следующий двигатель это N57. Он появился в 2008 году и постепенно заменил M57. У этого двигателя – легкосплавный блок цилиндров, цепи ГРМ находятся сзади. Именно на этом двигателе на X5 появилась версия с тремя турбокомпрессорами. Этот мотор N57 ничуть не испортил репутацию своего предшественника. Тоже очень надежный агрегат. Но цепи лучше менять каждые 250 тысяч километров, а прислушиваться к ним каждые 200 тысяч. При нормально работающей системе ЕГР впускной коллектор этого мотора быстро покрывается налетом, поэтому каждые 100 тысяч километров приходится снимать впуск и чистить его. На многих экземплярах эта система отшита. И удалена. Самые мощные версии этих моторов при увеличении интервала замены масла и экономии проворачивают вкладыши, но это лишь свидетельствует о неадекватном обслуживании. Гамма бензиновых двигателей разнообразнее, но тоже отличается на дорестайлинговых и обновленных машинах. Сначала все бензиновые двигатели на BMW X5 второго поколения были атмосферными. Рядная бензиновая шестерка объемом 3 литра выдает 272 лошадиной силы, но как-то слабовато для этого кроссовера. Этот мотор горячий, поэтому надо помнить и следить за чистотой радиаторов, а также профилактически менять пробку расширительного бачка. Но самое главное менять масло каждые 10 тысяч километров. Если под пробкой заливной горловины обнаружен налет, а лаковые отложения темно-красного цвета, то значит этот мотор не любили и стоит от него ожидать масло жор не только через маслосъемные колпачки, но и через поршневые кольца. Грязного масла и не потерпят муфты Ванос, хотя иногда их оживить можно чисткой золотников управляющих клапанов также аналогичную неприятность из-за жадности владельца могут подкинуть гидрокомпенсаторы сначала они начнут цокать, а затем износится выпускной распредвал цепь грэм этого двигателя выхаживает около 200 тысяч километров замена стоит дорого. Владельцу автомобиля с двигателем N52 надо обязательно знать о вероятности разрушения мембраны вентиляции картера, а также в запасе иметь 800 долларов для замены электрической помпы. BMW X5 с атмосферным V8 N62 объемом 4,8 литра выпускался до рестайлинга. N62 это хороший мотор, если за ним следили, но все равно обслуживание крайне дорого. При покупке автомобиля с этим двигателем обязательно нужно осмотреть цилиндры эндоскопом и замерить компрессию. Кстати, у нас на канале есть отличный и подробный обзор двигателя N62. Добавим, что моторы N62 имеют не очень надежный стартер, который внезапно выходит из строя. После рестайлинга под капотами BMW X5 появилась рядная шестерка N55. Стоит отметить, что BMW X6 E71 с самого начала оснащался двигателем битурбированным N54. Это хорошие, надежные двигатели, но в первые годы выпуска топливная система с непосредственным впрыском доставила много хлопот. Если X5 с этим двигателем выглядит ухоженным, то этой турбошестерке можно доверять. Кстати, на канале у нас есть подробнейший обзор этого мотора. После рестайлинга появились типа 5-литровые X5. На самом деле на них устанавливали двигатель битурбированный, бензиновый, объемом 4,4V8. Эти замечательные моторы дохли пачками после эксплуатации в режиме мегаполиса, причем при пробегах до 100 тысяч километров Не выдерживали они при простоях в пробках. Причем, если Водитель до простоев отжигал на стартах. Есть отличный совет. При покупке X5 с таким мотором берите автомобиль с убитым двигателем, чтобы самими его взять, откапиталить фирменными запчастями и тогда уже ездить без хлопот. Эти моторы погибали из-за задиров в цилиндрах, поэтому эндоскопия настоятельно рекомендуется. Также изношенные цепи ГРМ разбивали и стругали второпластовые направляющие. Стружка забивала маслозаборник и это приводило... К провороту вкладышей, вдобавок инженеры BMW долго колдовали над форсунками непосредственного впрыска, чтобы они наконец начали работать беспроблемно и не приводили к наливанию бензина на поршень и последующему гидроудару. Добавим сюда и два турбокомпрессора в развале блока и близко расположенные к ним. Катализаторы. Вся эта упаковка дает слишком много тепла, поэтому масло и уплотнение этой битурбо-восьмерки быстро приходят в негодность. В общем, владелец автомобиля с двигателем N63 должен знать его слабости, не хуже механика, который обслуживает этот автомобиль. Версии поздние, ну, примерно с 2011 года, стали получше. Во втором поколении X5 появилась полноценная M-версия – мотор S63 объемом 4,4 литра. Он, в принципе, такой же, как N63, но рабочая температура была снижена и в целом имеет такие же проблемы, как гражданский N63. На BMW X5 второго поколения устанавливали только автоматические трансмиссии ZF. Причем 8 надежнее, чем шестиступенчатая. но шестиступенчатую с натяжкой можно упрекнуть в ненадежности, они обе пройдут минимум 250 тысяч километров. Масло нужно менять каждые 50 тысяч километров и присматривать за состоянием пластиковых поддонов, которые могут деформироваться от нагрева. Причем масло меняется вместе с поддонами. Также возможна утечка масла по втулке электрического разъема. И кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор трансмиссии 6HP26. Досадная неприятность у BMW X5 второго поколения ⁇ это неработающие дворники. Бывает так, что при включении дворников они подскакивают на пару сантиметров и останавливаются. А это говорит об износе пластиковой шестеренки в червячном редукторе. Ее шестерни просто обтисались. В этом случае придется покупать редуктор трапеций. На сегодняшний день это удовольствие стоит 660 долларов, но покупать его не надо, потому что в продаже есть много неоригинальных шестерен по 20-30 долларов. Также есть предложение по неоригинальным редукторам в сборе. При эксплуатации X5 надо следить за состоянием перегородок моторного отсека. Они упираются в капот и тем самым изолирует пространство сзади. Так вот, они пластиковые и со временем трескаются. Вода начинает попадать на двигатель и лихо проникает под декоративную крышку в отверстие для четвертой и пятой форсунок. Иногда пробирается и до других. Вода может привести к сбоям в работе форсунок, но хуже всего, что корпуса форсунок корродируют и намертво прикипают ГБЦ. Чтобы избежать проблем с форсунками, обязательно следите за состоянием этих перегородок или ну, при необходимости поменяйте на новые.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 Ну что, мы на S100 и начинаем. BMW X5 второго поколения оснащался только полным приводом. За полный привод отвечает раздаточная коробка ATC 700. Это раздатка надежная и удачная. Единственное, что при больших пробегах изнашиваются шестеренки подключения передней оси. Но их можно заменить на новые не неоригинальные. После рестайлинга эту раздатку заменили на более нежную ATC 450. У нее слабее система смазки и поэтому она быстрее изнашивается. Фрикционы тоже служат не так долго и появляются подергивание при повороте и при снижении скорости. Но в принципе раздатку успешно ремонтируется и масло надо менять каждые 50 тысяч километров в раздатке. Рестайлинговый BMW X5 получили новый карданный вал, который печально запомнился разрушением передней крестовины. Если крестовина лопнет, то вращающийся кардан разобьет корпуса КПП и даже может проделать дыру в поддоне двигателя. Но и эти карданы меняли по гарантии. Номер последней ревизии заканчивается на 866. У них у этих карданов тоже есть проблемы. Очень короткая передняя шлицевая часть. Она изнашивается, возникает люфт. из-за этого крестовины получают повышенные нагрузки. Некоторые мастерские переоборудуют крестовину, то есть устанавливают удлиненную шлицевую часть. Вообще, нужно регулярно проверять переднюю крестовину на предмет люфта и сразу же менять кардан или усиливать его шлицы, если, естественно, есть люфт и слышны посторонние стуки и скрипы во время движения. Сзади раздаточная коробка опирается на единственную подушку-опору. Со временем ее демпфер рвется и его надо менять. Хорошо, что ремонт недорогой. У BMW X5 второго поколения сохранилась проблема с износом редукторов, что с передним, что с задним. У них слабые подшипники, и поэтому им угрожает не только Звезда боком по асфальту, но и буксование. Также им угрожает низкий уровень масла. В добавок через сапуны в редуктор может попасть вода. Если машина попала в глубокую лужу и проведет там некоторое время, изношенные редукторы гудят, стругают стружку в масло, поэтому масло в редукторах надо менять регулярно. А вот на BMW X6 установлен активный задний редуктор. В нем используются два типа масла, которое попроще для гипоидной передачи и карбоновое для фрикционов полуосей. Так вот, такой элитный сорт масла стоит за пол литра 100 долларов. На замену надо полтора. Не оригинального такого масла нету, а вот масло в редукторы и раздатку оригинальное стоит. Тоже недешево 100 – 100 долларов, но есть неоригиналы, которые в разы дешевле. Шрусы на BMW X5 довольно-таки выносливые, но из-за их износа на очень высоких скоростях могут появиться вибрации. Что очень важно – следите за состоянием пыльников, потому что грязь и влага сильно сократят ресурс шрусов. Сзади на кузове установлен блок стояночного тормоза. Там управляющая электроника и сервопривод, тянущий тросы ручника. Это проблемный узел, который пережил много ревизий выходит из строя совершенно неожиданно, но, как мы уже отмечали, чтобы x 5 второго поколения можно снять с ручника сервисным ключом. После выхода из строя многие владельцы отключают фишку с этого блока. Новый такой оригинальный блок стоит 1700 долларов, но многие мастерские уже научились их ремонтировать в продаже. Есть неоригинальные электромоторы и сервоприводы, а некоторые неоригинальные производители научились делать копии этих блоков, которые стоят в разы дешевле. BMW X5 второго поколения могли оснащаться активными стабилизаторами. Вместе с активными амортизаторами они входят в систему Adaptive Drive. Так вот, к каждому стабилизатору проложены дополнительные гидролинии. Они объединены в одну систему с рулевой рейкой и насосом GUR. Так вот, со временем... Эти дополнительные гидролинии дают течь гидравлике. Штанги активных стабилизаторов крепятся на резиновые втулки через шариковые подшипники. Так вот, со временем они изнашиваются, о чем говорит посторонний стук. Естественно, что втулочные подшипники отдельно не продаются и приходится покупать. БУ-стабилизатор и докатывать его до такой же проблемы. Но некоторые подбирают резиновые втулки, а некоторые ставят неактивные стабилизаторы. BMW X5 второго поколения оснащался как стальными пружинами, так и пневмобаллонами – либо сзади, как в нашем случае, либо на всех осях. Также есть варианты с стальными пружинами и адаптивными амортизаторами. Пневмоподвеска, на самом деле, по баллонам и компрессорам надежная, ремонтопригодная и бояться ее на сегодняшний день не стоит. А вот адаптивные амортизаторы дорогие – по $2,000 за штуку. Они плохо ремонтируются, имеют проблемы с проводкой и электроникой в целом. Машины, которые оснащены «Adaptive Drive», имеют кнопку «Спорт» возле селектора АКПП. Подвеска BMW X5 второго поколения стала надежнее, чем у предшественника. Невероятно, но этот большой BMW X5 второго поколения не часто просится на замену деталей подвески. Спереди здесь два поперечных рычага, конструкция надежная и проверенная. Первые замены солинблоков и рычагов пришлись на пробег в 150 тысяч километров. Лучше ставить оригинал, чтобы каждый год не перетряхивать подвеску. Верхний рычаг. Стоит в сборе 260 долларов. и даже шаровая опора продаются только от неоригинальных производителей. Салинблоки нижних рычагов можно покупать отдельно и перепрессовывать. Первым сдается салинблок заднего прямого рычага. Салинблок стоит 50 долларов. Можно купить новый рычаг за 140 долларов. Передние косые рычаги можно купить за 190 долларов. А его салинблок стоит... 120 долларов. При осмотре пружинной подвески обязательно обращайте внимание на состояние нижних витков. Нередко они обламываются и никаких симптомов, кроме неравномерного износа резины, не проявляется. Передние пружины стоят по 200 долларов, а задние... 250 долларов сзади у BMW x5 второго поколения привычная подвеска с условно тремя рычагами есть H-образный рычаг и по оригиналу можно поменять только плавающие салин цена 1 120 долларов они соединяют нижний рычаг с сапфой. При больших пробегах приходится менять сайлентблоки задних H-образных рычагов. Естественно, люди ставят не оригинал, потому что оригинала нету. Не оригинальные стоят по 30-40 долларов за штуку. Естественно, если не хотят отдавать по 1000 долларов за один новый H-образный рычаг. Задние стойки стабилизатора служат долго, стоит по 80 долларов за штуку. BMW X5 второго поколения машина не ломучая и как гласит народная мудрость эти автомобили надо выбирать не по пробегу, а по состоянию. Для диагностики лучше обратиться на специализированную СТО, потому что один скан фирменным компьютером многое расскажет о настоящем и прошлом этого автомобиля. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видосом в соцсетях.